Какая-то же красивая елочка. Так, хорошо, что я тебя нарядил. Всем привет, ребята! Меня зовут Вартисар, И сегодня, как вы видите, я уже поставил елочку у себя дома. Да, ребята. Вообще, сегодня хороший день, как вы видите, красивая погода. Лока везде. Так, ребята, спросите, что там случилось с домом жителя? Вот, ребята, я. Вчера строил дом для него. Вот, видите, какой красивый я его построил. Тут, ребят, пока что нельзя ходить, как говорится. Я пока что зашел на территорию, которая закрыта. Видите, даже значок поставили. Вот, видите, что э, ведутся работы. Как вы видите, тут вот видите, везде э, трубы. Да, ребят. Вот, везде трубы, э, получается, текут. Э, на И вот, видите, везде рабочие жители. Они... Все восстанавливают, чинят а, водопровод, видите каток, и... Тут везде тракторы, машины везде, он видите даже. Пока что почему-то кран не убрали, странно. Ну, очка, как видите, красивая наша площадь. Так, ладно, ребята, я пока что не буду мешать этим, им а, работать, я войду дом жителя, на да, ребята, моего соседа. Вот видите, тут даже бульдозер стоит, снег убирает. Видите, тут что-то просочилось каким-то образом. Вот, ребята, я сегодня ездил, собирал снег. Видите, везде огороды, все покрыто. Э, уже практически снегом. Тут даже, даже снеговик веселый мне кажется, стал. И... Эм... Не понял. Ребята! Вы только и только тоже это видите. ⁇ -мо а ⁇ каким образом вообще это произошло? ⁇ -мо ⁇ Офигеть. Ты что за яма? Так. ⁇ -мо ⁇ ребята, я испугался. Это скелет, что ли? Э! Да, это, наверное, не подкидной скелет. Это не шутка какая-то. ⁇ -мо ⁇ вылезти как надо из этого места. ⁇ -мо ⁇ что-то, конечно, место это... Хотя нет, это никакой не... Никакой не погреб. Это что дом, что ли, был? Да. Вон везде камень. вот везде дерево. Тут, походу, дверь была. Вот, точнее, выход. Наверное, какая-то была землянка, что ли, например. Поэтому можно объяснить, почему она под землей Так. Тут везде... Книжный шкаф лежит. Старые вещи. Печка. Так. что мне... Что-то такое. Не понял. Так, ладно. Это, наверное, какая-то фигня. Ладно, выкинуть надо отсюда. ё -мо, что такое. Не понял. Ладно. Какая-то фигня творится. Так. Что-то туалет какой-то. Да, скорее всего, это туалет. Стоп. А, черт я в воду эту Вдруг там она еще и грязная. Так. Ай, это. Ч? Какая-то записная книжка. Так. Ракета 1006. Что это? это Значит. Ракета 1.006. Тут страница вырвана. А, мо Верет. Доды. Доп. 2005 год. Ч ⁇ Какая-то мими-будот или -мо, может быть под цвет надо вставить? Может быть какой-то шифр на тут написан? Да нет, вроде ничего нету. Юма, что же ты мог оставить тут? Так, может быть надо вылезти отсюда? Так, оп. его оп. А чёрт, юма, надо еще раз второй раз, ребята. Так. Оп. Отлично, выбрался отсюда. Так. Что-то может значить? Ракета 1006. Мой верет под. Может, наоборот надо почитать. Под деревом. Под деревом? Ребят. Каким деревом? Думаю. Может быть, какой-то клад находится под деревом. Так. Ребят. Мне стало даже интересно. Давайте, ребята, сейчас возьмем лопату и поищем. Может быть, под деревом есть оно, нечто странное, которое скрывало этот молодой человек, которого я нашел. Так, давайте его искать. Так, где у нас дерево поблизости? Ну, деревьев много, деревьев много тут везде, он. даже грибы есть. Так, кстати, а это что такое за дерево? Вроде его не было. Так, да вроде обычное дерево, ну, ничего обычного, странно, может быть надо прокопаться, ребят, давайте сейчас это сделаю, так, так, давайте покопаемся тут везде, тут, стоп, камень, Черта, черт, да, это камень, так, ребята, я что-то нашел, Офигеть, ребят, я что-то нашел! Серьезно! Интересно. Так, надо убрать вот это, поправить тут немного вот. вот так поправить. Чтобы жители не под. Не... Не поз... никто не.. кто не узнал, что я тут куда-то лажу. Пока что. Так. Там вода. А лестницы нет. Может прыгать или нет? Ай, ладно, ребят, давайте все равно прыгать и.. А! Так. Вроде все нормально. Лестница тоже есть. Так надо печется, а, а откопать там кое-что. Так, это что такое? Офигеть! Это что? Че? Чего, ребята? Это ракета какая-то, ребят, офигеть! Так, давайте сейчас спрыгнуть. А, хотя нет, тут есть лестница. Давайте, а черт! Спустимся! Офигеть! Смотрите, ребят, тут везде бедрок. Это практически ну до бедрока докопали. Они его прям... Как они вообще могли его проломать? Офигеть. Офигеть. Как вообще тут электричество работает? Ладно, давайте сейчас, ребят, попробуем э пробораться куда-нибудь то -нибудь подальше. Сюда. Так. Так, и вот Сюда. Вернемся и давайте где-нибудь прыгнем вот сюда. Хопа! Опа! Ребят, отлично, мы прыгнули. Так. Так. Ну, вроде тут ничего нету. Или стоп. Сюда свет идет. О, ручка. Так. Что такое? О, ребят, это... Стоп. Не понял. Компьютер? Так, ребят. Чего? Какой компьютер? Так. Давайте, может быть, написать 2005 год. Так, давайте. Так. Так. Так, стоп. Моё имя? А, юма там было? Моё имя вон. Так. А, юма мое Моё имя... Там отсвечивается, ребят. Они что, на мой дом хотят напасть? Так. Ребят, давайте Тысяч 2005 год. Так. Так. Ну, вроде я забью. Так. И... Тут непонятная пишет, какие-то непонятная ошибка. Может быть, давайте напишем ракета 01006. Так. Так. Ну? О, подошло. Стоп. Запустить ракету? Нет, нет, отмена, отмена, ребят. Так. Отлично. Все, отменил вроде. Или нет? Я понятия не имею. Может быть я отменил, а может быть не отменил. Странно это все. Так, давайте выбираться отсюда. Пока что. Опа, Юма опять провалился в эту чертову яму. Так, надо попробовать выбраться. Опа. так. Ну, вроде я отменил уже ракету. Фу, слава богу. Блин, даже не знаю, что это такое за ракета. Но я ее вроде обезвредил. Так, ребят, давайте выбираться. Юма, что за чертовщина вообще происходит тут? Так. Сейчас мы лет поднимемся и продолжим. Так. Юма, так. Отлично. Все, выбрался. Так. Закрывать я ничего не буду. Бежали ребята сейчас к мэру. Э -э, мы расскажем про эту непонятную фигню. Надеюсь, он дома. Так. Его нет дома, а Юма его нет дома вообще. Кого нету дома, а все на улице. А, так. О, здорово, мэр. А, привет. А, да, я хотел сказать, тут я нашел какую-то непонятную ракету, и тут вот в том, той дыре я нашел записку с ракетой 006. После я начал искать дерево. И вот нашел, получается, какую-то непонятную, какую непонятную ракету. Она находится прямо под землей. Серьезно? Нифига ну, ни себе. И что? Она работает? Нет. Она вроде работает, но я, как бы, по-моему, обезвредил. Что? Обезвредил? Да, я написал ракета в 006, и она сработала. Серьезно? Так просто. Ну ладно. Черт. Интересно, интересно, что за ракета? Отставайте ее, мои жители, что вы делаете? -мо, ребята, офигеть. они еще какие-то жители интересуются, валите отсюда, Пьются, это не ваше дело, -мо. Так, короче, житель, э -э я, я решил, пока что сильно не тратите время на исследование этой ракеты наверное лучше вызвать э, полицию это твое дело просто дадить много шума шума и привет эти журналисты всякие новости все остальное ну я и конечно понимаю ладно ладно фух ребята ладно пока что ребят пока что вызовем пока что полицию Пусть она будет расследовать дело. Все-таки я не буду тратить. Ребята, все-таки я не буду очень много времени слишком на это тратить. Так, ребят, давайте сейчас позвоним в полицию. Так. Да, тут очень хорошо связь ловит. Так, позвоню. Так. А, получается, звоним. А, так, стойте. Стоп. 1, 0, 1. Все, звоню. Ребята, а... а пока я ребят звоню. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята. Так, сейчас надо, кстати, позвонить. Один ноль два мою. Вот, все, звоним. Так. И так, алло, ле, Здравствуйте. Что у вас произошло? А, короче, смотрите. Я тут, получается, обычно живу в деревне, короче, называется деревня Васарская. Так вот, тут резко я нахожу какую-то непонятную ракету. Ракету? Игрушечную что ли? Ха-ха! Ну -ха. же, слышь, какие шутки! И постоянно шутят на Новый год. Нет, нет, нет, поверьте, пожалуйста, она тут есть. Серьезно? Ну ладно, сейчас посмотрим. Ждите. Хорошо. Хорошо. Так, -мо, ребята. Ну, вроде я позвонил пока что в полицию. Надеюсь, она. Надеюсь, они приедут и поверили они мне. Ё -мо, кидс. Криповую тут пещеры, конечно. Так, ладно. Вот сейчас выберемся отсюда. Так. Блин, ребята, офигеть. Ну, вроде, ребята, с ракетой я разобрался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребята.